Снова здравствуйте Тут в продолжение Средневековой темы Как бы вот рядом Буквально за углом Находится инсталляция Вот э, Древние дула пушек э, Видите Ну как бы Насколько они древние Что даже вот Поразрывало сами Стволы одна, вот второе второй ствол там вон аккуратно сложен третий ствол ну как бы это не брошено ничего, никто ничего как бы просто так не сваливал видите, ну нет ни лафетов ничего такого Ну видимо во время боя повредились, как бы это все как в средние века люди ну не люди, наверное враги, которые атаковали эту крепость были отбиты, отброшены от стен и вот как бы такие трофеи нам оставили вот еще какие-то металлические конструкции но Сложно сказать, что это такое. Поэтому не будем даже ломать голову. Средние века, это вам не наш 21 Тогда сюда нужно вызывать экспертов по средневековому оружию. Ну, сегодня выпуск коротенький. Всего доброго. До свидания.